Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о самом ожидаемом фильме лета Легенда о Зеленом рыцаре. Современный авторский взгляд режиссера Дэвида Лоури на поэму XIV века неизвестного автора. Позвольте мне подготовить вас к этому эстетическому арт-путешествию. Первоисточником является абсолютно оригинальная поэма «Сэр Гавейн и «Зеленый рыцарь» без определенного авторства. Она была полна мистики и реализма, обмана и шуток, сочетала рыцарский роман и героический эпос. Режиссер фильма, который так же, как и многоуважаемый Джон Толкин, был поражен историей Сэра Гавейна еще в подростковом возрасте, по-новому трактовал старый сюжет, сохранив в нем узнаваемость, но сменив акценты и сделав некоторые изменения. Дэвид Лоури, 40-летний независимый режиссер, который стал известен после участия на кинофестивале в Санденсе. Киноманы сразу заметили его фильмы Не святые и История призрака. В главной роли его нового фильма «Легенда о зеленом рыцаре» Сера Гавейна вы увидите повзрослевшего миллионера из трущоб английского актера индийского происхождения Дева Паттеля шведскую актрису Алисию Викандер, которая стала известна по своим работам в европейских исторических фильмах, и австралийского актера и режиссера Джоэла Эдгартона, кстати, уже сыгравшего Гавейна в Короле Артуре» еще в 2002 -м. Если вы смотрели хоть один из фильмов этого режиссера, то не будете тешить себя мыслью, что в его новой исторической работе вас будут ожидать бодрый экшен, энергичные приключения и эпические битвы. Темп и ритм повествования меняется в течение действия несколько раз. Это делает картину живой и текучей. Автору удалось ухватить образ времени, которое то ползет, то летит. Верхние ракурсы, так называемый взгляд бога, и нижние, с точки зрения героя, направленные вверх, абсолютно оправданы в контексте внутреннего состояния персонажа и идеи. Великолепный внутрикадровый монтаж с самого начала погружает нас в мир легенды с максимальной реалистичностью. Круговые панорамные съемки не дают нам сконцентрироваться на объекте и привносят ощущение зыбкости бытия, неопределенности во времени. Частые крупные планы и прием разрушения четвертой стены отлично работают на усиление общего дискомфорта. Работа с цветом и всеми оттенками зеленого соединяют живописные полотна старых мастеров с современным артом. Музыкальный ряд и весь звуковой подобраны с особым изыском. Все, от скрипа половиц, дыхания, шороха леса до пения великанов и средневековых мелодий, работает на создание таинственной и напряженной атмосферы ожидания. А сейчас хочу предупредить всех тех, кто еще не посмотрел этот фильм, что далее в моем видео последуют спойлеры. Итак, молодой и легкомысленный Гавейн проводит время при дворе короля Артура в увеселениях и праздности. С легкостью и бравадой он срубает добровольно подставленную голову незваного визитера Зеленого Рыцаря. Теперь ему нужно пройти испытание и отправиться в путь за ответным ударом от таинственного гостя. Он собирается в дорогу и берет... Зеленый пояс оберег его матери колдуни Марганы, щит, внутри которого изображение Девы Марии, а снаружи пентаграмма. Именно она означает соединение пяти добродетелей настоящего рыцаря, который он должен обрести в пути. «Щедрость» история с ограблением, «Благочестие» или «Сострадание» история с призраком, «Товарищество», «Любовь к ближнему», «Дорога с хитрым лисом», который, кстати, в средневековье считался паразитом, «Куртуазность» история в замке с леди и лордом, которая, кстати, вступает в противоречие с чистотой. Интересно, что все фантастические события начинаются сразу после того, как Гавейна ограбили и связали. Это наталкивает на мысль, что это и есть последнее событие его земной жизни. Именно после этого идет череда мистических событий и видений, которые скорее всего уже происходят в потустороннем мире. На финальном отрезке пути возникает замок, который хочет притвориться передышкой, но по сути является самым ответственным испытанием. Здесь говенно ждет жена хозяина, заядлого охотника, прекрасная леди, с лицом Эссели, его прежней оставленной подруги. Дама рисует странный перевернутый портрет будущего рыцаря, напоминающий карту Таро, повешенный, означающую перелом и важный момент в судьбе человека. Даму постоянно сопровождает женщина в белом, с завязанными глазами. Так обычно изображали Фемиду или Фортуну, но также это может отсылать и к смерти, и к матери Гавейна, которая тоже была с повязкой на глазах. Сам же замок может быть последним испытанием в Чистилище, главным пунктом перед встречей с Богом. А лорд Бертилак, таково его имя в поэме, может быть дьяволом, искусителем, которого, кстати, в Англии часто называли лордом. За добычу на охоте он просит у Гавейна выкуп. В поэме Бертилак в итоге оказывается самим зеленым рыцарем и вся история с говором. Но Дэвид Лоури разделяет эти два персонажа: у него они не одно и то же лицо. А кто тогда сам зеленый рыцарь? Еще с XIV века существует множество различных интерпретаций образа. Его называли и зеленым человеком, воплощением древнего бога природы, и одновременно принимали в христианстве, исключая языческие корни. Его ассоциировали и с жизнью, и со смертью, и с дьяволом, и с Христом. У зеленого рыцаря нет четкого символа, подобно пентаграмме Гавейна, он лишь держит ветку падуба, которая является знаком смерти и возрождения. А что можно сказать про самого Сара Гавейна? Он не похож на героического рыцаря из эпоса, он несовершенен и имеет право таковым быть. Гавин живет в соответствии с ценностями земного мира. Сами по себе они могут быть замечательными, могут воплощать целый ряд прекрасных человеческих качеств, от здравого смысла до героической храбрости. Но столкнувшись с ценностями более высокого порядка и сверхъестественными силами, он осознает, что именно они являются исходными и самыми важными. Мы узнаем Гавейна через взаимодействие с женскими образами в реальном и мифических мирах. Они активны и инициируют действия. Мать надевает волшебный пояс-оберег. Эссель просит ответить на ее любовь и взять ее в жены. Леди-призрак призывает спасти ее. Леди-замка настаивает на близости. В путешествии Гавейн пытается следовать основным рыцарским добродетелям, но вне мифического пространства использует жену для подтверждения статуса, а любовь Эссель – для получения наследника. В финале истории трон короля окружают одни женщины, которые, начиная с матери, все покидают его, оставляя в полном одиночестве. Многие почувствуют от этого дискомфорт, потому что автор фильма очень точно уловил современную больную тему общества – глобальный пересмотр сути мужского предназначения. Возлагаемые на мужчину ожидания, выбранные стереотипы поведения и мышления со времен рыцарства больше не работают. Современный мужчина начинает большее значение уделять своей внутренней гармонии, пытается разобраться в чувствах и поступках. Это неизбежно вызывает растерянность и страх. Гавейн блуждает по лесу бессознательного и идет в абсолютном одиночестве. Он страшится неизбежного, не готов ответить за содеянное, но все же продолжает свой путь. Свободная и открытая структура фильма позволяет нам дать множество вариантов трактовок смысла. Самая простая интерпретация – на поверхности. Легенду о Зеленом рыцаре можно рассматривать как фильм о внутреннем пути, поиске своего предназначения. Кстати, развитие событий можно рассматривать инверсионно. Жизнь, которую прожил Гавейн, отягощенную грехом, мы видим короткими эпизодами в конце повествования, так как она не имеет особого значения. А вот поход за истинный, путь через чистилище к итоговому покаянию занимает основное место в картине. И где сон, а где явь – это решать вам. Это также фильм об отношении мужского и женского пути. Открытый финал и последние слова Зеленого Рыцаря говорят о том, что путь старого мужчины-воина и рыцаря закончен, начинается обретение нового значения и смысла. А кадры после титров, где дочь Гавейна, маленькая девочка, надевает упавшую корону, можно понять как обретение нового центра гармонии, и еще как определенное напутствие, что теперь и она, женщина, должна будет пройти этот нелегкий путь искания и познания. И еще эта картина о покаянии перед природой, за преступления, которые совершил человек за все это время, и о принятии конечности бытия всего живого, как части цикличного процесса мироздания. А на этом у меня все, с вами была Ольга Сергеева, не пропускайте мои новые выпуски на канале Кинотрафик. Подписывайтесь, ставьте лайки и жду ваше мнение в комментариях.